Так вот, Кристиан Драпо – это еще и нейрофизиолог, который явился одним из пионеров в исследованиях взрослых стволовых клеток. И он со авторами в 90-е еще годы выдвинул гипотезу о том, что стволовые клетки способны выходить из костного мозга в поврежденные ткани, и, возможно, они являются натуральной ремонтной системой организма. То есть представьте себе то, что я вам сейчас уверенным голосом рассказывала до сих пор, что это так происходит. Кристиан со своими коллегами в 90-е годы выдвигал как гипотезу в результате своих исследований. Тогда это еще не было аксиомой, не было доказанными научными фактами. То есть он ⁇ это один из тех ученых, который стоял в основе, собственно говоря, науки о способности стволовых клеток восстанавливать наши органы и ткани. Опять-таки, кому интересно, вот статьи, посвященные этой тематике. То есть фактически Кристиан задумался во время исследований о том, насколько стволовые клетки могут способствовать нашему здоровью и восстановлению случаев заболеваний. И дальше он с коллегами начал искать вещества, которые могли бы способствовать работе вот этих стволовых клеток. Потому что Мы с вами уже говорили, костный мозг стареет, стволовые клетки тоже надо поддерживать. Ну и, как это всегда бывает, ученые очень часто обращают внимание на то, что в природе уже есть. Так же, как это было, например, с растением острогал, из которого выделили ТА-65, так же, как это было с красным виноградом, из которого выделили ресфератрол. Но Кристиан, поскольку жил в Канаде, он изучал кламадские микроводоросли, озеро Кламад, он находится в Северной Америке. И у, него, у этих водорослей такое зубодробильное название афонизоминон флосакве, поэтому предлагаю вам не говорить, как я, а называть их афа. С 1994 -го года он с коллегами изучал эти водоросли, выделял из них различные экстракты и исследовал влияние этих сине-зеленых водорослей на организм. Идеей, которая сподвигла ученых задуматься именно о влиянии на столы клетки, было то, что у экстракта сине зеленых водорослей было слишком многогранное воздействие. То есть он влиял на фактически все органы и системы действительно замечательным образом. И чем дальше продвигались их исследования, тем больше они находили доказательств того, что... Вот эти кламатские сине-зеленые микроводоросли, они не только являются источником незаменимых жирных кислот, активных ферментов, витаминов, аминокислот, минералов, белков, сложных углеводов, антиоксидантов, но еще и действуют как мягкий мобилизатор стволовых клеток, которые циркулируют в крови. Например, они показали в своих экспериментах, что в течение часа после приема внутрь водного экстракта этих водорослей количество стволовых клеток в крови увеличивается на 25%. То есть представьте себе, вы на 25%, например, увеличиваете эффективность работы скорой помощи в вашем городе. Как вы думаете, это спасет больше жизни, это даст больше здоровья городу? Безусловно, да. Но здесь то же самое происходит на уровне организма. Опять-таки, ссылки внизу. Ну, ученые, они такие люди, которые однажды, найдя что-то, они не останавливаются на достигнутом. Ученые – это люди, способные удивляться в любых условиях и находить источники вдохновения в окружающем мире. И Кристиан с своими коллегами подумали о том, что не может быть экстракт сине-зеленых водорослей единственным веществом в природе, которое поддерживает столовые клетки. И они стали искать подобные растения, которые обладают широким воздействием на организм. То есть вот буквально с э, какой бы ситуации проблемной ты не начал бы использовать это растение, все равно ты будешь чувствовать себя лучше. И их взгляд и поиск остановился на облепихе. Мы хорошо знаем это растение. Вообще в Сибири, мне кажется, это по умолчанию и в северных регионах Европы, и в э, регионах Тибета, это растение, которое по умолчанию используются для оздоровления, то есть буквально с детства все привыкают, чуть что и плохо не так, и просудились пить облепиховый чай. Чай, правда же, друзья? Ну так вот, они выделили обогащенный экстракт облепихи. И начали смотреть на свойства. Но я вам хочу сказать, что кроме того, что в облепихе есть проантоцианиды, то есть те же вещества, которые содержатся в резерве, антиоксиданты, там еще есть и витамины, витамины В1, В2, витамин С и так далее, каротиноиды, минералы есть там каротиноиды, кстати, не только каротин, который у нас ассоциируется с морковкой или абрикосами, но там же есть также и ликопин, лютеин, который хорошо воздействует на зрение, зиоксантин фитостеролы и полифенолы, то есть тоже мощные антиоксиданты, блокаторы свободных радикалов, флавоноиды. А еще Кристиан обнаружил, что этот экстракт обладает способностью тоже быстро мобилизовать столовые клетки, которые участвуют в воспалительных процессах. Вот, собственно говоря, такой интересный научный поиск. И считайте, с 1994 -го года, сколько лет прошло, и фактически результатом этих исследований явилось создание того продукта, которым вы, дорогие друзья, ну и мы все сможем скоро наслаждаться. Этот продукт называется RevitaBlue, и он как раз является мощной оздоровительной формулой и содержит запатентованную растительную смесь. То запатентованное значит, что опять-таки у нас такая по-хорошему монополия, ни у кого такого нет. Это смесь сине-зеленых водорослей ягод облепихии, а еще там есть алоэ вера, экстракт кокосовой воды и кое-что еще. Это экстракт малины, который дает еще чудесный ягодный аромат. Честно говоря, когда я готовила презентацию, у меня дочка ее увидела, увидела вот это изображение, сказала, а когда я смогу попробовать? Она очень любит малину. Вообще детям всегда чуть ее подсказывает, что в жизни есть такого вкусненького и полезненького. Так что мне захотелось на слайде так красочно изобразить вам, что есть в Ревитаблю. Вы видите и экстракт водорослей Афа, и экстракт Аблепихи, также экстракт Алоэ, который, вы помните, используется в традиционной медицине практически 6000 лет. Он есть и в резерве, вот есть и в Ревитаблю. Вообще в Древнем Египте, кстати, Алоэ называли «растение вечности», кокосовая вода, не путать с кокосовым молоком, пожалуйста, кокосовое молоко содержится в зрелых кокосах, кокосовая вода содержится в зеленых кокосах, и это фактически такое э, жидкое питательное составляющее молодых плодов кокосовых пальм, она очень богата многочисленными витаминами, минералами, антиоксидантами, аминокислотами, поэтому не зря выбор пал именно на этот компонент, ну и я сказала уже про аромат, и в какой-то степени вкус, благодаря экстракту малины. Так что состав действительно такой, знаете, смотришь, и уже сердце радуется в предвкушении. Правда, друзья? Ну и свойства, соответственно, как вы уже поняли из моих таких долгих рассказов, это поддержка естественной системы обновления организма прежде всего. Мне задавали вопрос в Алмате. Не стимулирует ли ревитаблю размножение стволовых клеток? Все, конечно, боятся всегда вот какого-то избыточного роста. Повторюсь, нет. Ревитаблю способствует именно поддержанию здоровья стволовых клеток и улучшению эффективности их мобилизации. То есть стволовые клетки слышат более эффективно систему сигнализации от поврежденных тканей. Скорая помощь работает эффективнее. Вот прям запомните да, эту фразу способствуют поддержанию иммунной системы и регенерации. Помните, клетки иммунной системы вообще размножаются очень быстро. Вы сидите в зале, вы идете в магазин, вы идете в кинотеатр, и ваша иммунная система везде встречается с чужими микробами, с чужими какими-то антигенами, аллергенами. И для того, чтобы выработать защиту, постоянно она должна размножаться. Постоянно клетки иммунной системы погибают в борьбе с вирусами и бактериями. Естественно, что их теломеры укорачиваются быстрее, им нужна большая поддержка стволых клеток даже, чем всем остальным тканям. Ревитаблю – это источник антиоксидантов, значит, он еще и помогает защитить клетки от повреждения. Конечно, все это выливается в хорошее самочувствие и препятствие ускоренному старению. Вот такой замечательный э, помощник и новый член семьи продуктов GNS. Что касается применения – вы скоро получите, кто уже заказал, скоро закажет, Ревитаблю, в одной упаковке 30 пакетов. Вы берете такой пакетик, разводите его в полстакана или стакане воды, выпивайте, пожалуйста, сразу, не надо его оставлять постоять. Можно смешивать его с яблочным, виноградным или ягодным соком.